В Библии есть выражение «много мудрости, много печали». То есть, когда ты много узнаешь, тебе становится печально. Потому что такие люди, такие события, такая история, такое настоящее, такого плохого много всего. И человек становится печальным. Я не согласен с этой фразой. Я считаю, когда много ума, да, много печали может быть. Но когда много мудрости, это значит много любви. Так вот, когда ты с любовью все воспринимаешь, ты уже даже в негативном, ты видишь другое. Ты понимаешь, почему родственник так поступал, почему он так жил. Почему он так закончил жизнь? Почему так относится к вам тот или иной родственник? Вы все понимаете. И вы понимаете это, опираясь на любовь, на уважение, на благодарность роду за присутствие. Потому что каждый родственник, это как листок на дереве, приносит свет, энергию корням. То есть и вам тоже. Каждый родственник, живя, как бы он ни жил, он все равно приносит вам энергии, энергии жизни, ваше родовое дерево, а соответственно и вам. И так далее. То есть, понимаете, то есть вы еще находитесь на той стадии, когда э, сняли только верхний слой. Наполните все любовью, уважением, благодарностью. И все встанет на свои места.